папа я все понял ну усыпи Хулю. на пути к краю много трудностей михо я знаю ты доведешь наше дело до конца и тогда все будет позади Ладно, значит, смотри дальше.